Я запах снега, помню наизусть, он прятался Всегда в белее с балкона и в яблоке, что на морозе хруст На языке в снежинке с капюшона, на валенках Бабушка всегда заботливой Рукою к стала бах фонарных и на проводах Ах, как хотелось вырасти скорее Тот запах снега был таким родным Он пах весельем новогодней сказки и папа, что со мной по выходным Летел с горы на стареньких салазках Снег падал мягко, ласково с душой Ловился ротом, на щечках таял нежно И было так тепло и хорошо Светло, спокойно, чисто, безмятежно Махнатый не и слепой шел на угад, но не сбивался с курса, И вдруг запахло свежей зимой. Сегодня наконец-то снег вернулся, Тот запах снега был таким родным Он пах веселим новогодней сказки, И папой, что со мной по выходным, Летел с горы на стареньких салазках и папа, что со мной по выходным Летел с горы на стареньких салат